Всем привет, ребят! Всем привет! Продолжаем прохождение ходячих мертвецов. Соответственно, на предыдущей серии мы с вами остановились на том, что ищем путь, как попасть в Кроуфорд, для того, чтобы получить аккумулятор, бензин и медикаменты с припасами для того, чтобы свалить уже из этого города, так как здесь оказалось небезопасно. Ну что ж, начинаем! Кстати говоря, не забудь подписаться на канал, прожать лайк и обязательно нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Не могу осмотреться при закрытом люке. Ни хрена себе у него сил. Одной рукой просто взял, люк поднял. Красавчик. Силен, силен, мужик. По покровом ночи. Продвигаемся вперед. Эти все? Тут должны everybody. стоять охранники. What? Что, you ты разочарован? Просто strange. все это странно. Кажется, я вижу одного. Вон there. там, возле there. двери. Прошу. Okay. Я и Кенни подславемся и попытаемся его тихо вырубить. Стальные ждите сигналы. Поняли? Хорошо, Кенни. сделаем все тихо. Не стреляй, пока не будет другого выбора. Я за тобой. Uh -huh. Так, нам нужно его вырубить. Это зомбак? Oh, Что за хуйня? Ой, я здесь делают ходячие Внутрь, быстро Охренеть. так у них походу там никого и не осталось так старались выжить что все равно все сдохли Блять! Думаешь, они нас увидели? Знаю столько же, сколько и ты. Черт! Что здесь произошло? Я думал, это место отлично защищено. Как всегда происходит. В конце мертвого всегда побеждают. Вот блин, мы в такой жопе. Нет, это хорошо. Вернон прав. С Ходячими мы разберемся быстрее, чем с вооруженной охраной. Я согласен. Если мы не дадим им окружить нас, то сможем сделать это. План не меняется. План не меняется? Каждый раз, когда появляется Ходячий, план изменяется. Вы вообще знаете, сколько их тут? Нет. Ты хочешь всех пересчитать? Или хочешь взять все, что нам надо, и свалить отсюда к чертям? Пошли. Я думаю, что знаю, куда идти. у меня плохое feeling предчувствие по этому поводу угу. крестом помечена комнаты исходящими судя по всему что идем moving. дальше Сюда Выглядит нормально Все внутрь Блеск. Похоже, они использовали эту комнату в качестве командного центра. Отлично, что теперь? С чего начнем? Смотрите. Дай мне секундочку. Где мы можем найти горючее для лодки? Вот, за детской площадкой есть техническое помещение. Если они хранили горючее, то только там. Где лучше всего поискать медикаменты? Здесь, в медпункте. Они использовали его как медсанчасть. Откуда ты это знаешь? Ну, это же логично, нет? Что ж, теперь нам нужен аккумулятор. Этот автопарк прямо за следующей дверью? Он называется автопарк Гармана. И не пропустишь его. Хорошо, я сбегаю в техническое помещение, помещение за горючим Будет быстрее, патоле если патоле я пойду с тобой Я могу отвезти тебя прямо туда Я тоже пойду Нет, двух человек достаточно Ты останешься здесь и посмотришь, что можно использовать из инструментов, чтобы открыть дверь в арсенале Возможно, нам придется выходить со стрельбой Я пойду за медикаментами Я пойду с тобой, я знаю, что нужно брать Хорошо Я думаю, мне ничего не осталось, как идти искать аккумулятор Я пойду с тобой, буду тебя прикрывать Хорошо, у нас есть план Все будьте осторожны Держитесь ближе друг we'll к другу. Встречаемся bye. здесь. Удачи. Скрывает она что-то, да, от нас? У нас стопудово была здесь, в Кроуфорде. Может, даже одна из них была. Одна из них. Так, давайте сначала, наверное, здесь осмотримся, прежде чем уже куда-то идти. Ничего, кроме мелков и цветной бумаги. Так, ничего, да, говоришь? Пойдем посмотрим здесь, что есть. Куклы. Жутко. Ну, вообще, да, кстати, шутковатые куколки. <laughs> нет электричества, нет телевизора. Так, можно с Беном поговорить, да? Тебе помочь с этой штукой? Спасибо, я сам. Хоть раз хотелось бы сделать что-нибудь полезное, понимаешь? Это было бы неплохой сменой обстановки. Эй, не нужно так часто со мной соглашаться. Спасибо за доверие. Что ж, оставлю тебя наедине. Нет, подожди. Есть кое-что, с чем ты можешь мне помочь. У меня давно это вертится в голове, и мне пригодилось бы твое мнение. О чем ты? О Кен. С тех пор, как я начал помогать ему чинить лодку, я узнал его намного лучше. Он хороший парень, понимаешь? И меня гложет то, о чем я знаю. Я подумываю сказать. Ладно, Бен, сколько можно? Дак и Катя погибли по моей вине. Если бы не я накосячил в мотеле, то они были бы живы. Как я могу держать это все в себе? Я должен сказать ему. Нельзя. Бен, ничего личного. Но ты что, совсем ебанулся? И не так или держится. А ты хочешь рассказать ему, что это была твоя вина? Я даже думать не хочу, что он потом может сделать. Я знаю, я думал об этом, но даже не представляю, как долго я еще могу смотреть ему в глаза. У меня такое чувство, как будто я лгу ему, не рассказывая об этом. Я тебе говорю, парень, это плохая идея. Очень, очень плохая. Эй, может для тебя и нормально расхаживать с руками по лупать, в крови? Но я не такой. Я просто не могу притворяться, как будто этого не было. Слушай, я не нам нужен нам нужно помогать ему не расписать если мы хотим убраться отсюда так что пока держи это при себе ради всех нас понимаешь я понял тебя я вернусь к этому позже чем-то недоволен Ну типа неужели не понимает что как минимум сейчас вообще лучше этого не делать Вот. У, У них нет, тут нет. была целая система. Кроуфордское окончательное решение. Инициалы граждан в ходе обыска. Дней с момента вспышки. Инициалы граждан в ходе обыска. Дней с момента вспышки. Число найденных ходячих. Число горожан, приведенных в Кроуфорд. Число найденных неподходящих горожан. Ни хрена себе! Охренеть. а что за инициалы граждан в ходе обыска т.м.р. это в смысле инициалы тех кого нашли инициалы тех кто нашел непонятно пока ой а как нам отсюда Еле вышел. Так. Глобус. Wonder, интересно, что творится в остальном мире. Согласен, интересно. Но я не думаю, что... Pace, Просто куча клея. Yeah. Я думаю, нам это все надо запомнить. Кто знает, что нам сейчас по дороге пригодится, пока мы тут э, осматриваем всю местность. И может, тот же клей нам тоже будет важен. Поэтому да, стоило бы в любом случае нам все осмотреть. Где-то здесь что-то там проскочило, нет? А, ну, может, да, я, может, садил случайно. Все, у нас здесь ничего нет? Флаги. Флаг штата Джорджия. У него богатая история. Но сейчас это не имеет никакого значения. Согласен. Ладно, ну что, пошли искать аккумуляторы. Принципы Кроуфорда. Давайте глянем на принципы Кроуфорда. Принципы Кроуфорда. Все заболевания и состояния здоровья должны быть раскрыты совету. Э, подожди. Ну, ладно, отсюда почитаем. Дети младше 14 лет не допускаются без разрешения. Всякий покинувший Крофорд не может вернуться. Ни под каким предлогом. Так, воровство или мародерство в пределах района не допускается. Без отходов. Не переводи продукты. Угу. Приветствуем новых граждан. Должен быть парень, который управлял этим местом. Похоже, он позиционировал себя каким-то верховным лидером. Верховный лидер. Да говнюк он. Какой он там верховный лидер? Так, ну чё, пошли, судя по всему. Игра нас ведет только туда, других вариантов нет. Будем идти в одном направлении. Пустой шкаф. Пусто. вот возле автопарка рядом. Ты идешь или нет? Сейчас идем, подожди, не нервничай. Так, дверь нам открывать явно не стоит. Тут у нас что-нибудь есть? Да, тут есть что-нибудь, смотри. пан. Фонтанчик, можем водички попить. Давно я их не использовал. Давайте попробуем. А, воды ну, нет. Да. Закрыто. Все равно мне не нужно в туалет. Ну для чего-то же она здесь стоит, блин. Так, тут у нас как-то все, да? Лидер Кроуфорда. Должно быть, парень, который управлял этим местом. Похоже, он позиционировал себя каким-то верховным лидером. но это мы уже все знаем. Так, это все то же самое, нам тоже уже не интересно Сюда нас пустит направо. ее. Я, кстати, не обратил внимания, куда она пошла. Влево или вправо? Вот это грустненько. Логан Плохо, что я не знаю ни одной комбинации к ним Торговый автомат Главное, ничего не нажимать, а то, не дай бог, что-то полетит Думаю, здесь пусто Жители Крофрада забрали все, что было в автомате угу. Ну и к лучшему, значит А, на, мы не сюда пошли Все, подожди, стоп, отбой Значит, нам в другую сторону Если здесь они, значит, нам направо Здесь вроде не с чем, да? Что, тогда идем к двери сразу. Это определенно дверь в штопарк. Но где Молли? Непростая девчонка, это Молли. Наверняка чего-то она тут скрывает. Что-то она знает и не хочет нам говорить Molly, по какой-то причине. Молли, ты, ты здесь? здесь? Похоже, туда я не пойду. Так, нам куда-то сюда? Здесь прохода нет. Здесь какой-то... Нет, здесь тоже проход нет. Соответственно, нам сюда идем. должен быть где-то здесь. Ага. Опа. Ч ⁇ это за хрень была? так туда не пройти туда пройти туда тоже не пройти значит проход только один остался сюда проходим угу. а, подожди как тут тоже ничего нет что нам тогда получается делать здесь надо обратно идти грустный такой идет, смотри тут никуда ничего не пролезть не сделать правильно правильно стало быть может нам туда нужно оборот теперь нет погоди чё такое куда нам надо-то давай искать тут ничего не видно походов никаких я не вижу а реклама щит подожди у германа это и есть то место что мы искали Отлично, это и есть то место, что мы искали. Я очень рад. Oh, что ж, подниматься по решетке не вариант. Подняться по решетке, говорит, не вариант. Где вариант подняться тогда? Здесь, правильно? Вот стопудово бахнется. Вот это, смотри, стопудово упадет. А нет. Руш, Силен. Так, это он, что ли, да, этот гараж? Должно быть, это и есть ход в где по словам Бри мы найдем аккумулятор. Damn. Черт, заело. так нужно что-то видимо найти чем можно это вот дело или где-то здесь пробраться Ух, там сколько их красавчиков лучше не подходить близко так сюда лучше не подходить а куда тогда лучше подойти О! так ни хрена себе Ух. не трогай он мой. Что ты там делала? Это что-то личное, судя по всему. Моли. Моли. Чего? Думаю, got... он уже готов. Еще разок. Он носит медицинский халат. Какой-то ученый или врач, может быть? Yeah, well... Ну что ж, теперь он ничто. Ты нашел путь вовнутрь? Yeah, да, но дверь гаража заела. Yeah, Ее не поднять. Не проблема. Смотри, что think? я нашла. Ух О, круто. Это поможет. А вот это плохо. Надо торопиться. Блядь. Ну же. Давай, скорее, скорее. Как он живой еще охренеть. Осмотрись. А я пока посмотрю, посмотрю чтобы эти твари не проболеть сюда. Так, осмотреться да. Давай посмотрим. Опа. Ну, я вижу, где аккумулятор должен быть, но его тут нет. Отлично. Похоже, у Кроуфорда были свои грузовики с прицепом. Так, понятно. Туда есть проход? Нет, туда прохода нет. Аккумулятора здесь у нас нет. Так, панель управления. Это как раз подъемником. Подъемник нужно опустить, потому что, ну, бесполезно сейчас к машине подходить 100%. Еще правило Кроуфорда. Как кто-то вообще может так жить? Я лучше попробовал жить на улице. Что-то на нерусском. Это панель, которая управляет гидравлическим подъемником. Нет питания. Ну, конечно, нет питания. Не могу туда дотянуться. Ну, уже очевидно. Так, ну что ж. Я так понимаю, нам в эту дверь, потому что других вариантов здесь я больше не вижу. А, ну есть... А, нет, это, это он и есть. Этот же грузовик. Я тоже все здесь осматривал. Пойдем. Закрыто. Не пройти. Не пойдем. ваш Похоже, этот шланг поднимает гидравлику. Не думаю, что у меня получится выдернуть этот шланг голыми руками. Может быть, я смогу его чем-то надрезать? Чем-то надрезать. У меня ничего нет с собой, да, из инструментов? У нее наверняка есть. Тебе что-то нужно? И могу я позаимствовать этот твой ледоруб? Даже не знаю. Хильда Мы с Хильдой через многое прошли вместе. Хильдой? Так я ее называю. Не суди Пожалуйста, меня. Пожалуйста, можно позаимствовать твою Хильду? Я буду осторожен с ней. На ней не будет ни царапины. Ты пообещал. Ни одной царапины. А вот теперь может поговорить насчет зомбака. Тебе что-то нужно? Что это там на тебя нашло? Он добрался до меня на этой крыше, пытался укусить меня, так что я разобралась с ним. А что, тебя беспокоит, каким способом я убиваю местных? Нет, просто было похоже, что ты кромсала его немного ярче, чем было необходимо. Эй, никогда нельзя быть уверен, что эти твари окончательно мертвы. Я просто стараюсь убериться. Слушай, ты хочешь достать этот аккумулятор или нет? Теряем время. Как ты думаешь, что случилось с Крофордом? Не знаю, и мне все равно. Насколько я понимаю, эти ублюдки получили то, чего заслуживали. No, не очень-то много у тебя симпатии here, huh? ко всем погибшим тут людям, I да? Them, Ровно столько, they сколько they было у них больным, старикам и другим людям, которые, по их мнению, не заслуживали права, права жить в их маленьком so, раю. Yeah. Так что да, пошли нахуй. Почему ты решила помочь нам? Я же говорила, что хочу уплыть на лодке, когда твои пронициальные друзья починят ее. Ты уверена, что это все? Ты хочешь продолжать меня допрашивать или достать этот чертов аккумулятор и убраться отсюда? Я пойду осмотрюсь тут. Ну, пройдись. Так, ну все, ее мотивы нам понятны, давайте попробуем надрезать этот шланг. Может быть, что-то из этого годно и получится все-таки. Да сейчас он начнет опускаться судя по всему да угу. ну вот твою-то мать это наверное нехорошо. No, да что ты я их удержу быстрей the вот и аккумулятор Finally, наконец хоть right что-то идет как нужно так забираем аккумулятор клей мы должны снять сначала угу. снял так, отлично. Хотя бы сигнализация теперь больше не кричит. Одну снял. Есть. Да, но у нас все еще проблема. Положи его сюда, я понесу. Ладно, следуй за мной. Двигай жопой. Двигай жопой. Давай двигать. Отлично, что теперь? На крышу. Закрыто Расстрели Блин, не хотелось бы Ну ладно, придется, видимо Вот так она сильная Итак, теперь мы на крыше. Ты когда-нибудь перестанешь жаловаться? Пойдем. Ну давай, ты что, струсил? Прыгай. Ни хрена себе. Ну не знаю, блин. Ух ты. Савчики, молодцы Давай, позже Сперва я должна кое-что сделать Что? Встретимся позже Стой, аккумулятор все еще у тебя Ага, я подержу его у себя Чтобы быть уверенной, что вы не уйдете без меня Увидимся в классе Молли Проклятие, какого черта она делает? Какая девчонка наглая, а? смотри. Любому что-то скрывает. Ну что она скрывает, мы в любом случае с вами узнаем, наверное, в следующей серии, если она нам расскажет. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось, не забывайте подписаться на канал, прожать лайк. И самое главное, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Я желаю вам здоровья, любви удачи. Пока.